Здравствуйте, уважаемые друзья. Подвигло меня на создание этого ролика, очень значимый вопрос, который часто задают художники-любители. Вы не могли бы посмотреть мою картину, прокомментировать, указать на ошибки, короче, проанализировать ее. Обычно я отвечаю отказом, нет, не могу. Но во-первых, кто я такой, чтобы давать оценку чему-либо, не имея специальных знаний. Я не искусствовед, не ученый, не исследователь живописи и тому подобное. Я обычный художник, который сам еще учится. Конца этому обучению не видно. Но раз такой вопрос существует, возможно, кто-то считает меня мастером живописи. Скажу, это не так, но тем не менее, хочу разобраться. Сначала притча. Юноша пришел к мастеру учиться живописи. Принес с собой работу, написанную им самостоятельно. Юноша спросил у мастера. Вы не могли бы посмотреть мою картину и проанализировать ее? Мастер спросил. Вы пришли ко мне учиться живописи? Да, ответил юноша. Тогда это вы должны анализировать мои картины, ответил мастер. Чувствуете разницу, кто и чьи картины должен анализировать? Именно ученик картины мастеров, чтобы научиться на их примере, а не наоборот. Вот теперь разберу этот наоборот. Когда художник-любитель просит прокомментировать его картину, якобы у мастера живописи, он отдает себе отчет в том. А пишет ли мастер в этом стиле, что он пишет, что у него является шедевром, а что отстоем. Например, случается такое. Великий натюрморщик никогда не писал ни одного портрета. Великий портретист никогда не писал ни одного натюрморта или пейзажа, но если только при обучении в качестве этюдного задания. Один человек всего не может знать и уметь. Даоская мудрость в изречении Не выговоришь, звучит так. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Теперь подробнее, про анализ чего-либо. Я уже сказал, я не специалист, но как не специалист, конечно могу дать оценку тому, что я вижу на поверхности. Например, если у меня спросят, Вы не могли бы оценить и прокомментировать самолет, который летит в небе? Даже я, не разбирающийся в самолетах, смогу оценить это явление, воскликнув. "Блин!" Эта штуковина еще и летает? Гениально! На этом мои познания о самолете заканчиваются. Второй пример. Деревянный самолет в детском садике. Он не летает, но уж очень похож на самолет. Как его оценить? А никак. В живописи также. Можно не понимать, как это написано, но оценить верхнюю оболочку на уровне э, нравится, не нравится. Не в обиду, никакому художнику-любителю, как и деревянный самолет, анализировать у начинающего еще нечего. А указать на ошибки имеет право лишь мастер, у которого он учится под его руководством и по его технологии. Но ну, представьте, если бы я согласился анализировать работу художников-любителей, коим, кстати, и сам являюсь, что бы я мог сказать, внешне взглянув на картину? Например, вот здесь у вас небо нужно сделать поголубее, а траву позеленее, э, там, вот тут исправить косоглазие в портрете. А вот в этой картине, вам нужно добавить воздуха, и тому подобное. Все эти советы, не приведут вас к знаниям, если вы сами не видите косые глаза на портрете. Ибо вся живопись, первое, это видение самого художника, которое конечно развивается. Второе, это труд в навыков, в подтверждение своего видения. Но видение, на определенный предмет, у каждого человека свое. Приведу пример. Как-то в юности я писал копию «Озеро в горах Швейцарии» художника Саврасова. Писал ее с репродукцией какого-то журнала. Качество картинки было ужасно плохим. Тогда я думал, что эта репродукция в журнале является оригиналом. С нее и копировал. В сегодняшнем времени, век интернета, я нашел сотню репродукций этой картины. Ну и, конечно, запутался, какая из них является копией, а какая оригиналом. Опытным путем, я определил, что эта репродукция, является оригиналом. Теперь смотрите. Вот моя копия с той плохой репродукции. У Саврасова, как и положено, небо голубое. Дальние горы, тоже имеют синеву, из-за плотности воздуха. А у меня, небо получилось зеленое, как и было на плохой репродукции журнала советских времен. И вся тональность картины, тяготеет к зеленоватому цвету. Если начать анализировать мою копию, то первое, что можно сказать, они похожи. Цветовая гамма не та. Давайте разберем глубже. Сюжет один и тот же, подсмотренный у автора. По композиции, вопрос отпадает. Она сворована, если хотите. Значит разбираем мою копию, как самостоятельную работу. Что не так, и что нужно исправить. Так вот, анализ картины в интернете, происходит с увиденного на мониторе. А различные мониторы, могут по разному выдавать светопередачу одной и той же картинки. Нельзя говорить о том, чего не видишь в натуре. Ибо монитор, как я уже сказал, может врать. Значит объективную оценку о цвете, дать нельзя. Все, этот вопрос я тоже снимаю. Тем не менее, опять про зеленое небо. Почему оно у меня зеленое? Нужно небо сделать голубым. При таком разборе, анализирующий должен учитывать, при каких условиях писалась картина. то есть Знать предысторию и восприятие художника, сделавшего эту работу. Не зная, почему картина писалась именно так, а не как видит анализирующий, тоже нельзя дать объективную оценку. Тогда и этот вопрос отпадает. Я уже сказал, на репродукции было небо зеленое. Ухудшило это целым саму картину. Ставлю две картинки рядом. Оригинал и свою. Если исходить из того, что моя картина самостоятельная работа, то лично меня, в данном случае, цвет зеленоватого неба больше устраивает. Потому что есть соотношение цвета всего окружения между собой. Еще раз. Сложно дать оценку самолету, который не летает. Также сложно дать оценку картине начинающего художника-любителя, на который еще нечего оценивать. А так, почему небо зеленое, а трава синяя, нужно это исправить. Для меня это пустые слова. Художник так захотел или так смог и точка. Любой художник, считающий себя профессионалом, не может быть профессионалом во всем, типа и в разбираться, и в пейзаже, и портреты рисовать гениально, да еще при этом быть искусствоведом, критиком. Я повторяюсь, поскольку я наслышан, что критик-музыкант это не состоявшийся музыкант, в живописи то же самое. Художнику некогда разбирать чужую работу, он это время потратит на поиски своего. Либо художник сам видит свои ошибки и исправляет их, либо не видит. Если не видит, то нужно довольствоваться тем, что имеем, что дала нам природа. И самое главное, если художник сам себе скажет, я гений, я профессионал, я достиг совершенства, пиши пропало. Художник в тупике. Но, не все так однозначно, как я повествую. Всегда есть исключение. Художники, которые с детства мажут картины, не учившись, очень живописно, но не понимая, как это происходит. Но это гении. Например, Надя Рушева, рано ушедшая в мир иной. Но это из области, мне, простому художнику, не понять. Там нет буйства цветов красок, но есть слово и сюжет, который ребенок смог донести до зрителя. Вот как можно анализировать ее работы. А никак. А если кто-то и возьмется за такой анализ, он будет ему не подвластен. Нельзя. Ладно, и все-таки поговорить об ошибках других художников иногда интересно. Но это лишь э, в поднятии своей самооценки. Но ну, раз ко мне обращаются, значит я профессор. Гений, в кавычках. Нет, ребята, не может художник, который сам рисует, ну скажем, пейзаж или натюрморт, разбираться во всех жанрах и направлениях. Это как машиностроение. Самолет создает инженер по самолетам. А танк создает тот же инженер, но по танкам и то и другое средство передвижения. И никогда танковый инженер не будет анализировать и тем более судить о работе вроде бы своего коллеги. В живописи такая же петрушка. Но, и опять, не все так однозначно. Я с удовольствием анализирую те картины, в которых есть чего посмотреть и есть чему поучиться. Я собрал большой сборник незавершенных картин. Или картин, которые потрескались, облупились. Очень интересны репродукции гениальных картин с высоким разрешением, где по краям, или насквозь, видна начальная имприматура холста. Вот одна из них. Такие картины, интересно и даже нужно разбирать и анализировать. В таких картинах, как на рентгене, видна изнанка. Скажите, а кто не хотел залезть в душу другого человека? Не будем лукавить, почти все хотели. Вот и меня, абсолютно не интересует внешность картины, Красивая она или некрасивая, а интересует ее нутро. Особенно, я отношу это к многослойной живописи. Почему? Да потому, что в односеансовой живописи, а прима, разбирается лишь верхняя одежда картины. Как и какие краски смешать, чтобы получился желаемый цвет. А также, как правильно положить эти краски на холст, чтобы они сочетались между собой, и в результате давали читаемую там, ну и тому подобную картину. В многослойной сквозной живописи работают другие законы. Там все построение идет изнутри. На примере Джоконде, ну или Монна Лизы от Леонардо да Винчи, до сих пор не могут расшифровать партитуру ее написания. Хотя попыток копий было немало. Согласитесь, что секрет этой Монны Лизы до сих пор не разгадан. А почему? А потому, что Леонардо никому об этом не рассказал. Чтобы перейти к секретам живописи, которые прозвучал в заголовке ролика, сначала скажу, какие картины я мог бы проанализировать, покритиковать и дать совет. Говорю, только на те картины, которые я сам писал, анализировал, делал мастер-класс. И человек, идущий по моему пути, рекомендациям, может ко мне обратиться за анализом и за помощью. Когда сам прошел путь написания картины через трудности, тогда есть чего сказать. Вывод: анализ картины ученика может провести только мастер, у которого он учится и учится по его программе в его школе, совершая ошибки на глазах у мастера. Художники-любители учатся самостоятельно. Просить другого художника проанализировать вашу работу не стоит, даже если вам кажется, что он рисует лучше вас. Первое: он сам может не владеть техникой, которую пытается критиковать у другого. Второе. Художник, который увлечен своей живописью, не критик и не искусствовед, ему не до наших любительских работ. Он творит свое. Третье. Я бы мог сделать вид, что анализирую работы своих подписчиков, подбирая нужные слова. Небо покрасьте поглубее, травку сделайте позеленее, и еще за это брать деньги. Да я бы со стыда сгорел. Оно вам это нужно? Ищите свои ошибки сами. Сами анализируйте и исправляйте их. Разбирайте и анализируйте профессиональные картины. Они дадут понимание, как делается хорошая живопись. Друзья, не прощаюсь. Продолжение во второй части.